У меня к вам одно пожелание. Вы не упустите эту возможность. Даже то, что сейчас я буду говорить сложные вещи о маркетинг-плане. Если вы даже не поймете, вы обратитесь к тому человеку и скажи, расскажи мне простым русским языком. Вот Александр рассказывал, я вообще ничего не понял. Но я вам точно хочу сказать, что здесь деньги есть и деньги очень большие. И благодаря этому маркетинг-плану или компенсационному плану в компании TLC – есть люди, которые зарабатывают 5 тысяч долларов в неделю, 10 тысяч долларов, 20, 30, 40, 100 тысяч долларов. Есть люди, которые зарабатывают больше миллиона долларов в месяц благодаря этим продуктам, благодаря маркетинг-плану и благодаря ценностям компании. Я всегда говорю, если есть такие люди в этой компании, то чем мы с вами хуже? Если один прошел этот этап, значит мы можем повторить. Если этот этап не пройден, то мы можем его пройти впервые. Но я вам скажу, что у нас есть успешные наставники, спонсоры вышестоящие, которые здесь уже состоялись и зарабатывают очень огромный деньги. Смотрите, у нас есть продукт. За реализацию продукции нам выплачивают 50% за то, что мы продаем продукт. Любой продукт компании, вот EASOT, и чай, купили для себя, используем продукт. И когда в нашем окружении есть люди, которые слышат такие результаты, за продажу такого продукта нам компании выплачивают 50%. Любой продукт, который вы будете продавать, чай, кофе, нутробус, вы всегда будете получать 50%. Я изучал много маркетинг планов, ни одна компания в мире столько не платит. 50%. Кто любит продавать? Поднимите руки, кто любит продавать? Ну молодцы, я вас поздравляю. 50% всегда будут ваши. И маркетинг план так построен, что компания выплачивает 50% тому, кто делает, а 10% процентов всем остальным в сеть. Все по-честному. Второй вид дохода, это когда вы приглашаете человека в бизнес и вам компания выплачивает 50% от баллов. Вы знаете, что в разных, в наших продуктах есть системы. Пригласили человека в бизнес, вы, он приобрел продукт на 40 баллов, 50 процентов вы зарабатываете. Второй вид дохода. Понятно? Розница и привлечение людей. Всем понятно или нет? Все просто. Дальше переходим к сложным задачам. Маркетинг план у нас гибридный, линейно-бинарный, то есть есть и линейка и бинар. И Бинарный маркетинг-план – это когда вы выстраиваете две команды. ну, Например, строите левую и правую команду. Давайте я вам буду показывать на практике, потому что теория, слайды – это все не работает, и вы ничего не поймете. Я расскажу, как я это делал. В моем окружении есть люди, которых я знаю. И я обратился к ним и позвонил, сказал, говорю, Рафаэль, слушай, есть интересная тема, заходит компания на рынок американская продуктовая компания, можно быть первым маркетинг план 50-50-50. Он говорит, как 50-50? Я говорю, вот так, иди ко мне в бизнес. Он говорит, конечно, готов. И я его пригласил в бизнес. Вот Рафаэль Валеев, давайте поаплодируем. <звы> Поднимайся. Поднимайся. Вот так я пригласил первого своего партнера и разместил для вас это левая команда. Затем у меня есть еще один хороший знакомый, Сергей Попов. Я говорю, Сергей, слушай, есть классная тема, можно быть первым, заработать хорошие деньги. Маркетинг-план 50-50-50. Ты не представляешь, здесь люди зарабатывают больше миллиона долларов в месяц. Говорю, тебе деньги нужны? говорит, конечно. И пригласил Сергея. и Размещаю его в правую команду. И у меня уже образовывается команда. Вот это уже команда. Правая и левая команда. Моя задача, у нас выплаты идут понедельно, с пятницы по пятницу. И все, что моя правая команда и левая команда сделает товарооборот, мне компания выплатит 10%. Я говорю, Сергей, знаешь, что нужно делать? Он, э, я говорю, твоя задача в своем окружении найти два человека, которые тоже хотят зарабатывать деньги. Найди, пожалуйста, два человека, и ты, Рафаэль, в нашем бизнесе нужно подписать два человека. Есть у тебя люди, которые хотят зарабатывать? Найди их, пожалуйста, в зале. Вот. И мои ребята работают. Я строю команду. вот Левую и правую. У меня есть еще одна знакомая. Яна Новоселецкая. Она уже сама вышла, говорит, я тоже хочу бизнес строить. Я ее размещаю вот, в левую команду. Я говорю, Яна, тебе надо два человека, найди быстро, работать надо быстро в бизнесе. И еще у меня есть мой хороший знакомый Акива Мазор из Израиля. Я говорю, э, Акива, ты в Израиле будешь первый, давай в команду. И таким образом я начаю, начинаю выстраивать команду, я размещаю его в правую сторону. И говорю, Акива, у тебя есть два толковых человека, которые тоже будут в Израиле первые, два человека, подпиши да да вот так строится бизнес я начал выстраивать э, так команду и весь товарооборот вот правой команды они покупают продукты для себя они делают продажи приглашают своих людей в бизнес и вот товарооборот левой команды и правой команды они соревнуются кто больше сделает товарооборот тем и лучше. Я этих мотивирую и этих мотивирую. И компания за то, что я так хорошо работаю, говорит, например, эта команда сделала 1000 баллов товарооборот, а эта комп команда 900 баллов. И мне компания выплачивает 10% со слабой ветки, с меньшей. 900 баллов, 10% это 90 долларов. Мне приходит пассивного дохода. И вот у меня есть 4 лидера. Вот один, здесь Сергеев, а я на второй, третий, четвертый. Я им говорю, ребята, делайте точно так, как и я. И они начинают делать, я ухожу в сторону, и они начинают работать, приглашать людей со всего зала, приглашать, и мой товарооборот растет. И в этот момент я понял, вот что такое остаточный доход. Я продал четыре раза, я сделал четыре подключения в бизнес, а мои команды работают. И каждую неделю... Мне компания выплачивает 10% от меньшей ветки. Всем понятно? Давайте поаплодируем. Но, но когда я разобрался больше в маркетинг плане, я понял, что в компании заложен еще круче вид дохода. Это заработок от заработка моих приглашенных людей. И вот эти красавцы, 4 человека в первой линии, Начали зарабатывать. Например, Акива заработал за неделю тысячу долларов. Я за то, что приложил его в бизнес, в ранге директор, получаю 50% от его дохода. Круто? Сергей Попов за неделю заработал 2000 долларов. Я получаю 50% с первой линии – 1000 долларов. Яна заработала тысячу долларов за неделю, я получаю 50%, 500 долларов. И Рафаэль заработал 2000 долларов за неделю, я 50%. Я научил людей, они делают работу, и я, в принципе, могу сесть спокойно с вами в зале здесь и смотреть и любоваться, как они работают, и получать пассивный доход. Все, я благодарю, друзья. Спасибо за бизнес, за то, что вы в моей команде, друзья. Друзья, давайте поаплодируем. И вот теперь сейчас вы, наверное, четко понимаете, что такое MLM. Это не просто продажи классного продукта. Это не просто подключение новых людей. Это намного больше. Это когда ты... Помогаешь своим людям, приглашенным, выстраивать бизнес, выстраивать команды. А за это тебе компания выплачивает пассивный, растущий, остаточный доход. Кто так хочет? Супер, я вас поздравляю. И благодаря этому маркетинг-плану я сказал… В компании люди зарабатывают десятки, сотни тысяч долларов. Есть люди, которые в бизнесе 7-8 лет, и они зарабатывают больше миллиона долларов в месяц. И наверняка в вашем окружении есть люди, которые ну, с ухмылкой смотрят на это все движение под названием сетевой маркетинг. А, это сетевуха. Да я там был уже в 10 компаниях, нигде не получалось. Так не получается не потому, что сетевой маркетинг плохой, а просто у многих людей нет видения и нет понимания, как устроен этот бизнес. Мы не ходим здесь с сумочками, с рюкзаками, с клеточными сумочками. Мы не стоим на рынке возле метро. Мы выстраиваем, находим людей, которые открыты к бизнес-предложению и которые хотят обучаться. И мы передаем им опыт. Мы не бизнесмены, мы не бизнесвумен, мы не продавцы. Мы учителя, люди, которые обучаем людей делать вот такие правильные вещи. И когда я в команду подписал четыре человека и научил их работать, подписывать в первую линию, во вторую, в третью, в четвертую, я ищу новых людей, помогаю им по продукту, люди благодарят. Говорят, слава богу, что я пользуюсь таким продуктом, у меня ушли болезни. Помогаю людям зарабатывать деньги, говорит, слава Богу, я заработал первые деньги. И я в компании год с небольшим, и в моей команде на сегодняшний день э, около 200 человек уже, которые заработали больше 500 долларов. Спасибо, большинство это вы. И есть люди, которые заработали и 5 тысяч долларов, и 10 тысяч долларов, и 20 тысяч долларов, и более. И следующее, что я хочу сказать, я хочу поблагодарить каждого своего партнера, который есть э, в моей команде. Я благодарю за то, что вы откликнулись, за то, что вы получили эту возможность. Я желаю вам каждому, чтобы вы продолжали это движение, чтобы эта эстафета не останавливалась. Смотрите, вы никого не подписали. Пожалуйста, ищите людей. Вокруг нас миллионы людей, которые нуждаются и в здоровье, и в финансах, и в путешествиях. И есть много людей, которые хотят изменить жизнь. И наша миссия, вернее, мы присоединились к этой миссии, ее начал Джек и Джон. Они хотят э, не только помочь и сделать 10, счастливых, 10 тысяч счастливых людей, они хотят изменить отношение людей к индустрии MLM. Это та компания, в которую вы придете, и вы деньги не будете выносить из дома, а вы будете деньги из компании приносить домой. Это та компания, которая дает деньги зарабатывать людям. Чтобы начать сотрудничать с нашей компанией, с компанией TLC, нужно всего лишь 20 американских долларов, в Украине это 500 гривен, и на 40 баллов приобрести любой продукт, рекомендую с детокса. И попасть на вторую часть, где, я повторюсь, будет мега-тренинг от наших лидеров. Я всех вас благодарю и желаю вам удачи и преуспехи. Друзья, оплески Олександр Потапов. Это гениальное пояснение маркетингового плана ever. Найгениальнейшее пояснение. Наведите в садочку, зразумеете, что такое наш бизнес. Супер. Саша, Саша дякую. спасибо большое. Это неимоверно.